Сегодня мы откроем самый дорогой кейс на скинбоксе за 48 тысяч рублей. Поехали! Всем привет это скин бокс 300 лет тому назад на канале у человека ролик был и сейчас снова видос Балик с прошлого ролика остался кстати ссылка на сайт с промокодом который дает вам бонус к депу будет находиться в прикрепе за ролик человеку занесли но попрошу вас поддержать лайком потому что сейчас у меня идет серия прокачек подписчиков и я надеюсь вы меня поймете тем более сайтец реально неплохой плюсом здесь можно получить открытие бесплатного ножевого кейса все что нужно это просто добавить приписку скинбокса в никнейм долбануть аватарку в steam нажать выполнить условия и у все первый день вам дадут постоянный бонус к депу 5 процентов на 14 10 процентов на 21 -й. купон на баланс от 5 до 500 и самое крутое 28 день это бесплатный ножевой кейс да ребят важный момент бесплатно вы получаете и ножевой кейс а кейс фарм ножа это очень важно потому что подписчик мне написал что мне гадует, ему не годует этому выдали не фарм ножа но в общем, для общего сведения всем выдают кейс фарм ножа, а не ножевой. Также можно собирать ежедневный бонус. Ну, я так понимаю, что это тоже халявный кейс. Короче, с халявными кейсами ребят заморочились. За это определенный респект. А в остальном, а мы с ними общались, они такие, Стас, а что нам нужно добавить? Я говорю, ребят, нужно добавить дорогие кейсы. Нет, это сделали. Мы сегодня все дорогие кейсы откроем. Как это круто! А начнем с кейса за 15 тысяч рублей. Элитная сборка. 105 раз открыта, 59 скин. Ну, блин, ребятам реально лайк за то, что они добавили дорогие кейсы. Поехали сразу, элитная сборка, на все деньги гуляем. А, и это, и это ролик без подкрутки, ну хотя градиент это неплохо. 58 тысяч. Блин, ребята не поставили подкрутку. Не знаю, то ли радоваться, то ли плакать. Ладно, ну не, мы сегодня тут все дорогие кейсы откроем определенно. Перчаточный кейс! Давай, давай! Самое интересное, что я хочу сделать, это выбить какие-то крутые перчатки. Не, самое крутое, что мы сегодня по факту реально откроем все дорогие кейсы на сайте. Я никого не призываю депать, хоть это и рекламный ролик, но огромная просьба. Если вы будете это делать, пожалуйста, заюзайте промик. Потому что, ребята а платят за ролики, и если не видят пополнение, то они будут работать еще, а я сейчас, как уже говорил, стараюсь делать прокачки аккаунтов подписчиков, и эти деньги пойдут на благое дело, а даст два кейс. Я вот не понимаю мема, они называют кейсы типа даст два, дальше мираж, инферно, трейн, но я поначалу подумал это коллекция, но зайдя в кейс, я не увидел тут... Как минимум, Драгон Лора. Ну, то есть, кейс называется Каблстоун, а Драгон Лора нет. Вопрос, почему он называется Каблстоун? Я этого немного не понял. Кстати, сегодня слоты будем занимать классно. Ну, ладно, давай-ка мы с тобой все-таки начнем с Даст-2 кейса. Я еще раз повторюсь, мы сегодня откроем все дорогие кейсы на сайте. Главное, чтобы хватило все-таки денег на самый дорогой. Надо не слить сейчас, а постараться наформить юспик. Следы асфальт это хорошо. Это тысяча, это восемьсот, и это четыре тысячи рублей. Скинбокса. Нужен все-таки окуп. Блин, вот добавили бы еще сюда кейс человека, вообще было бы круто. Ребят, пожалуйста. Вот попрошу, перейдите по ссылке, они не смотрят переходы. Перейдите к ним в группу и напишите, пожалуйста. Добавьте кейс человека, я хочу увидеть здесь свой кейс. Реально, пожалуйста, напишите им. Вы писали топ скину, меня добавили. Мне знаете, как приятно было? Пожалуйста, напишите. Добавьте кейс человека, меня админы потом просто придушат, что им в техподдержку столько сообщений будет. Но буду вам очень благодарен. И, кстати, выпало неплохо. Плохо, Дедепад? Дедепад, бля! Это пиксельный камуфляж, почему называют называю Ладно, Мираж, мы ушли также в минус. Слушай, я все-таки сейчас предлагаю открыть один каблстоун кейс, потому что если так пойдет дальше, то на него денег просто может не хватить. Но! Давай-ка нет, давай-ка все-таки пойдем поочередно. Если не хватит, будет еще один ролик, опять же, по скинбоксу, если вы этого захотите. А я очень сильно надеюсь, что вы захотите, потому что сайт, ну он прислушивается к мнению ю ютуберов. Потому что спросили и добавили дорогие кейсы. Мне очень приятно, что ребята реально меня выслушали. За это респект. Что я не сказал в молоко, так сказать. Так, захотел еще один инферно-кейс. ДДП электрический улей. Неплохо, кусок искусства нам выпал. Это 18 тысяч. Но что-то пока что такое себе. Нужно все-таки окупаться. Ребятам лайк за то, что подкрутку человеку они не влепили. За это реально только респект. Они показывают настоящие шансы. Без подкрутоса за это... Это лай. Кус, кусок искусства, чаша. Ну ⁇ ёпты, но ну это дешево. Это дешево. Это тоже дешево. 28 тысяч. Где мои деньги, скинбокс? Где бабки? Где? Бабки неплохо, неплохо и неплохо Вот они деньги Вот это деньги, это 35 тысяч Ну, да, небольшой окуп Трейн, давай еще раз долбанем Я все-таки хочу сделать нормальный окуп Так, кал, кал, ну, более или менее Но это тоже ни о чем Хотя 14 тысяч, забираю слова обратно А что тут вообще есть-то? Я даже сборку кейса, блин, не посмотрел Но сюда мы, к сожалению, не залетели А самый вкусный дроп отсюда был 22 тысячи рублей Тем временем мы все ближе и ближе к заветному кейсу, самому дорогому, Но единственное, да, может быть такое, что баланса не хватит. Тускан кейс. Тускан, тускар. Короче, хватает всего лишь на один стой. блять. ну можно было. Ход, рот, но это очень дешево. Это 16 тысяч. Могло быть дешевле. Короче, давай-ка мы сейчас задуплимся немного на вот этом кейсе. И будет идеально, если все-таки нам он выдаст по сей дон. блять, пожалуйста. Но пищаль. Пищаль. За 21 тысячу, ну окей, блять, но этого мало, этого мало скинбокс, все-таки нужно больше выдавать, да то, блин, великий демон, но не гидро, ну хотя гидропоника неплохо, но он может стоить дорого этот демон, 24к, стоимость кейса отбили, но повторюсь, надо больше денег, нам надо больше бабок скинбокс, хот рот, ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой пожалуйста, вот это круто! Вот это небольшой, но окуп 32 тысячи, мы, к сожалению, слот не заняли, когда же мы его займем? Прошу заметить, что они не добавляют сюда чего-то ультрадорогого а-ля сувенирный Драгонлор, тут реально все то, что выпасть все-таки может, самое дорогое фейт 90 тысяч. В остальном кейс забалансенный максимально, это может, в принципе, и круто, то есть у ребят реально здесь сбалансированные кейсы, нет такого аля там сувенирный Драгонлор, наклейка Байпауэр, ну, лежит все то, что фактически выпасть реально может. За это тоже, в принципе, респектос И у нас, тем временем, на балике 44 тысячи А вот Cable Stone стоит 48, увы и А давай-ка мы все-таки откроем, например, случайный нож Напомню, да, что добавляя приписку скинбокса и аватарку скинбокса в ник Вы получаете возможность открыть, я так понимаю, вот этого случайного ножевого кейса Блин, это круто Если реально дают возможность открытия вот этого кейса, это супер Это офигенно Где мои дорогие ножи скинбокс? 28 тысяч. Но мы не останавливаемся. Не, нихера, я хочу себе дорогой нож. Блин, почему? Блять, ну что это такое? Скинбокс. 36 тысяч. Но это окоп. Давай к фастом ебанем все-таки. 34, блядь, он держит на плаву 32, ну, хоть раз, видели, чтобы так на живые хуярили? У них, кстати, скоро какой-то хэллоуин-ивент будет, блин, хочется заценить. Давайте-ка сделаем так, если ролик наберет полторы тысячи лайков, сделаем прокачку на 20, на 20, на 20 или 10 тысяч подписчиков, короче. Реально будет прокачка и честная проверка. Полторы тысячи лайков, делаем прокачку на 10-20 тысяч. Ну, рандомно среди всех зрителей, поэтому хуярьте, ребята, будем делать крутой годный контент. Полторы тысячи лайков. Закидываю свои деньги, не рекламный ролик, будет Честный обзор И опять же все это будет с аккаунта подписчиков Фейд Хансман хуйня, вот честно хуета Откровенно бесполезная хуйня Но 28 мало, блять О, 28, 44, короче у нас Сейчас задача нафармить на Кейс за 48 тысяч Каким образом это сделать, я не знаю Мы уже просто фастом крутим Самый дорогой на сайте, самый дорогой, не Самый, а, на, на втором месте дорогой Как это назвать? Самый преддорогой Кейс, хазард плей, хуйня Ну почему, блять? О, ну ладно, чё, чё у нас, 34 тысячи, можно сделать апгрейд, в принципе рискнуть, потому что из дорогих кейсов мы реально сегодня открыли все. случайный нож был, перчаточный был, элитная сборка был, вот эти все кейсы были и реально остался кабл кейс, блять, хочу здесь видеть человек кейс за миллион рублей, я очень хочу это видеть. А давай-ка мы откроем вот эти кейсы, они дешевые, ну и они реальные, то есть 1000 рублей тут лежит, блин, почему они не добавляют байтовые скины? Да, реально непривычно, потому что лежит все то, что фактически может дропнуться Я к этому не привык Неплохо Орион, боец, заебись, это окуп, 100% 13 тысяч, вот это охуенно С этого стоило начинать Давай-ка долбанем А, какой апгрейд? Давай-ка контракт сделаем Подожди, ютуб, ютуб, кейс ютубера Ладно, представим, что мы ютуберы, 12 тысяч, заебись а, 10, блять, а что, мы начали отбивать весь мой минус? Это, конечно, круто. И я думаю, что сейчас ебанем контракт. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Станислав Человедович погулять. Короче, хуярим. Все абсолютно. Десять скинов можно добавить. Создать э, лоудинг. Э, блин, немножко прикольно. А я делал уже контракт. Я заценил тогда анимацию. И это, и это нихуя. Вот это обидно. Не, будем гулять на все деньги. Прям на все. Оп. И что получилось? Контракт на 28 тысяч. Поехали, блядь. Давай мне что-то дорогое. Скин... Бокс, пожалуйста. Но вот, вот это уже... Вот это уже правильный разговор. Ну, и, видимо, этот ролик все-таки закончится Коблстоун кейсом. Еще раз смотрим... Это падение, это пламя Читать не буду, вы все видите Кихабара, фаера, элемент Welcome to джунгли Все круто, казалось бы, и медузы даже две есть Вопрос, зачем две, не понимаю Но, блять, главное, что они тут имеются Короче, ставь лайк Делаем прокачку на 10 Ну или 20 тысяч рублей Блин, наберем 2000 лайков, реально, и пойдем на 20-ку прокачку Ебашим, 48 тысяч Пожелайте мне счастья, удачи И здоровья Фейт. Нахуй, Crimson Web. Нахуй, Hot Rod. блять наш. Копили, копили, копили, копили. блять, 40 тысяч. Апгрейд. Ну, давай попробуем. Что тут? Поиск по названию. 1.5 давай сделаем. Гунгнир за 61 тысячу. Он что так подешевел? Короче, поехали. Нам нужно открыть еще один Cobblestone кейс. Я надеюсь, что апгрейд, блядь, зайдет. Если нет, я буду страдать. И, -и, -и, -и что это такое? А что... А, почему, Блядь, ну вот это обидно. Вот это скин бокс. ну зачем так со мной поступать? Но главное, что мы все-таки открыли сегодня самый дорогой кейс. Ребят, напомню, что ссылка на сайт будет в прикрепленном комментарии. Кстати, это не все, у нас заходят апгрейд. Давай-ка мы все продадим. Продать на 5000 рублей. 5100 на балансе. Ну и все-таки закончим ютубер кейсом. Бля, он меня реально неплохо окупал. Фастом открыть за 3008 Вот, блядь, почему так Каблстоун кейс не выдавал? Почему выдает? Вот, вот чек, он просто меня бэкает за все, что я въебал. Ну, серьезно, На балике уже 23 тысячи. И если мы сейчас э, сделаем апгрейд, он зайдет, а он должен зайти, то вот это уже будет пушка. Делаем x 2 короче. Апгрейд въебали, поэтому вот этот должен зайти. Давай, кейс, хер, хердэд, хердэнд, блядь, давай! Давай! Ну, пиздец, ну вот это вот подъебано, скинбокс, что, блядь, где мой нож? Он вот здесь должен валяться уже. Но, во всяком случае, я не знаю, есть ли подобное открытие кейсов на скинбоксе. Мы открыли все, все самое дорогое в одном ролике. Не стал оттягивать, еще и прокачку вам пообещал. С вас лайк, с меня контент, это был человек. ссылка в прикрепе. Надеюсь, ролик вам понравился. Жду от вас, как это можно называть фидбэка, ну а по-человечески обратной связи. Всем еще раз спасибо, увидимся на данном канале. Это был Стас, всем пока.